Тулки переходные тип 1500 с конуса R8 на конус Морзе предназначены для установки режущего инструмента и оснастки, имеющих конический хвостовик с конусом Морзе, конус шпинделя станка стандарта R8. Наружным является конус R8. Этот внутрифирменный конус был разработан компанией Bridgeport Machine, для своего оборудования и впоследствии стал использоваться как инструментальный конус. Внутренними являются конуса морде от 1 до 4 для инструмента с хвостовиками исполнения с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK или слапкой по типу BE и BEK. В Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента и позволяет значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.